Кассовый разрыв. А что это такое? Если ты только начинаешь знакомиться с финансами, то мы подготовили для тебя азбуку для предпринимателя. А? А, толчность. Но также, если ты Матер и предприниматель. Обязательно посмотри это видео, потому что лишним для тебя это точно не будет. Подробно каждый из терминов мы раскрываем на своем YouTube-канале. Более подробно, профессионально, на примере с клиентами. Поэтому ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансы предпринимателя. Поехали! Итак, кассовый разрыв это временная нехватка денег в компании, например, когда клиент нам должен 1 миллион рублей через месяц, но заработную плату в 200 тысяч нам нужно платить сейчас, 100 тысяч через неделю. У нас кассовый разрыв на сейчас 200, через неделю он будет 300, но через месяц у нас кассовый разрыв ликвидируется, потому что клиент отправит нам миллион и мы будем в плюсе 700 тысяч рублей. Итак, кассовый разрыв это временная нехватка денег. Есть кассовый дефицит. Когда у нас то же самое, мы должны зарплаты 200 тысяч, через неделю у нас 100 тысяч, то есть у нас кассовый дефицит 300 тысяч рублей, но нам никто ничего не должен и никто ничего не даст. То есть мы должны эти деньги где-то взять, помимо нашего бизнеса, чтобы залить эту дыру. Это был кассовый дефицит, это прям нехватка денег в компании, когда мы минуснулись и истратили чужие деньги, их нужно вернуть либо новой прибылью, либо из источников, которые никак не связаны с нашим бизнесом. Я вкратце разобрал, что такое кассовый разрыв и кассовый дефицит. Более подробно про кассовый разрыв, про кассовый дефицит смотри на моем YouTube-канале. Там есть примеры, то, как попадают туда мои клиенты, как туда не попадать с помощью планирования и платежного календаря. Сейчас поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Обязательно пиши свой комментарий, со своим запросом по поводу кассовых разрывов, отчетности, о своей специфике в управлении финансами, мы разберем твой комментарий в новых видео. Обязательно смотри описание к этому видео. Я подготовил там для тебя шаблон движения денежных средств, в которых ты можешь учитывать свои финансы и проверять достоверность внесенных данных, чтобы не попасть в кассовый разрыв.